Вот, Алена нам сейчас представит задачу мосты, где нужно соединить все острова. Цифры указывают, сколько линий выходит к другим островам. Область должна быть связанной. Все, Алена, начинай. Здесь есть цифра четыре. У нас каждый остров с другим может соединяться максимум с двумя мостами. И 4, uh, вот может но, момент, но uh, здесь он соединяется так, и здесь так. так. Дальше цифра 2, так как uh, от uh, острова 4 мы уже повели два 2, значит она уже никуда не идет. Далее остров вот этот остров. Сюда максимум может идти один мост. Значит, мы уже можем сюда хотя бы один мост нарисовать. Также здесь. Возьмем 4 мы можем сделать вот так вот. Так же, как делали вверх. Дальше. Я не очень помню, я, так, я Левые две единички, посмотри. Две единички, две единички Их не соединять. Да, их нельзя соединять, так как если мы их соединим, то у нас образуется отдельная группа островов. Такого быть не должно. Поэтому один сюда идти не может, значит, делать двойки. Также эти единички не могут соединяться. Если мы эту единичку соединим с двойкой. То у нас также образуются отдельные группы островов. Значит, нас не соединяет. Значит, единственный путь соединить единичку с каким-то другим островом, это вот этот Так, дальше. С слева. да, левый угол. раскручивай. Тут мы уже заменили, так вот Дальше вот это рассматриваем. Четверку мы уже сделали. Значит, тройка уже к четверке не идет, и она к двойки не идет. Значит, поскольку максимум сюда может идти один мост, то хотя бы один мост будет идти. Если один соединяется с двойкой, тогда у нас будет отдельная группа островов. Таким образом, у нас один не соединяется с двойкой. И также эта единица не соединяется с этой же двойкой. Значит, эта единица соединяется с нижней. Этот двойка не соединяется с этой единицей по такому же принципу. Значит, эта двойка будет соединяться с четверкой. Дальше вот эта двойка. Она с, э, с этой единицей, с этой единицей больше Он не может иметь одинаковых по мостов, наносить. так что она идет. По Далее. Смотри, что, да, вот я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. точно да. Да, да. При этом а не, второй не второй может Здесь не и может быть моста. Может Здесь не может быть два моста, потому что были отдельно. Выделенные острова. Значит, у нас идет сюда. У пятерки получается. Ну да, у пятерки получается только три выхода, значит, мы можем, по крайней мере, везде нарисовать по одному. В двойку уже да. видишь, здесь уже один есть. Двойку войди, мы войди. уже вот эту сделали. Ее можно зачеркнуть, так будем понимать, что я сделала. Значит, мы остальные мосты, и как раз-таки получается пять. Вот, вот эта двойка. Сюда нам может вести максимум один, так как уже два моста к этой двойке уже ввели. Значит, мы одну хотя бы можем сюда навесывать. Тройку мы уже сделали. Поэтому у нас один мост должен сюда везти. Тройку мы тоже сделали. Дальше, Дальше вот эта двойка. Она вот сюда максимум может везти один мост. Так что мы идем ее вверх. Далее... Вот эта тройка, она не может ведь, не вести к единице. Потому что если мы ведем единицы, у нас вся вот эта большая часть отделится от э, всего большого. Разорвется все. Ну, да, разорвется. Поэтому тройку сюда не ведет, значит она ведет сюда. Дальше вот эта единица. Мы уже вот сюда от, от демонстрации сюда. Сюда нельзя. И сюда тоже нельзя. Поэтому мы ведем сюда. Тройку мы уже сделали. Значит, осталась у нас одна единица. И мы ее ведем к тройке. И все. Здорово.